ВКС России получили два серийных истребителя Су-57. Как сообщил в своем докладе на состоявшемся 20 января 2022 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации очередном едином дне приемки военной продукции заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко. В четвертом квартале 2021 года в интересах Воздушно-космических сил России были поставлены 17 новых самолетов, в том числе два истребителя пятого поколения Су-57. Упоминание о двух переданных ВКС Су-57 было удалено из текста доклада Алексея Криворучко на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, но было подтверждено сообщением с изложением доклада информационным агентством ТАСС. Чуть ранее видео с одним из двух изготовленных для ВКС России в 2021 году истребителей Су-57 с бортовым номером 52 «Синий» появилось в опубликованном 18 января 2022 года рекламном видеоролике Комсомольского на Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина Кайнаас, филиал ПАО-компания «Сухой», о проведении 29 января ярмарки вакансий Кайнаас. Исходя из этого можно предположить, что другой переданный ВКС в конце 2021 года Су-57 новой постройки имеет бортовой номер 51 синий. Данные два переданных ВКС самолета Су-57 предположительно имеют серийные номера 52201, 53 и 5222, 54 и являются третьим и четвертым серийными Су-57 постройки КНАС. По известным данным, сдача двух серийных Су-57 соответствует плановому заданию КНАС на 2021 год. Вопреки появлявшимся сообщениям о том, что завод в 2021 году должен сдать 4 самолета. Напомним. Что в августе 2018 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» Министерство обороны Российской Федерации и ПАО «Компания Сухой» подписали контракт на поставку в вооруженные силы первых двух серийных истребителей пятого поколения Су-57, в облике Т-50С, борта т 51 и т 52 с двигателями первого этапа, Изделие 117. Сроками исполнения контракта были 2018-2020 годы, с поставкой по одному самолету в 2019-2020 годах. В июне 2019 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» Министерство обороны Российской Федерации и ПАО «Компания Сухой» подписали контракт на поставку в Вооруженные силы суммарно уже 76 серийных истребителей пятого поколения Су-57, включая и два первых законтрактованных в 2018 году самолета. Сроки исполнения контракта по 2027 год. Первый серийный самолет Су-57, самолет Т-51, серийный номер 51001, бортовой номер тоже 01 синий, построенный на КНАС, совершил первый полет в комсомольске на в начале декабря 2019 года и планировался к передаче Министерству обороны 27 декабря. Но 24 декабря 2019 года на заключительном этапе заводских испытаний разбился в результате аварии. По причине, предположительно, сбоя в системе управления самолетом. Потеря первого серийного образца Су-57 повлекла за собой крупные разбирательства на персональном уровне, включая смену руководства ПАО «Компания Сухой». Летные испытания второго из двух законтрактованных в 2018 году серийных образцов истребителя Су-57. Самолет Т-52, серийный номер 51002, были начаты в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2020 года, он тоже получил бортовой номер 01 «Синий», и был сдан в декабре 2020 года. Но только 29 января 2021 года официально был передан Министерству обороны. Самолет, как считается, поступил в состав 929 -го государственного летно-испытательного центра имени В. Печь Калова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске, Астраханская область. Теперь переданы два следующих серийных истребителя Су-57. По ранее опубликовавшейся информации, в 2022 году КНАС планирует сдать 4 Су-57. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.